Казань прекрасный город, все знают, так mm -hmm. да, сказать. Тут, ну, естественно, жители Казани, жители Татарстана, это, тут нет просто выбора, альтернативы нет. Они все приезжают естественно к нам в Казанский университет, поступают к нам на Институт геологии и нефтегазовых технологий. Для других, скажем, людей да, вот, из других регионов России, зарубежья. Ну, Казань – это особая территория. Я об этом не буду останавливаться много. Это все знают, что Леселье – это город, один из лучших городов России. Вот. И, конечно, я немножко скажу про институт. Почему институт геологии нефтегазовых технологий? Во-первых, каждый институт, факультет, университет, где обучают нефтяников, геологов, да, он имеет свои, свою специфику, свои особенности. Чем отличается Казанский университет? Во-первых, Казанский университет – это мощнейшая Значит, известная школа геологов. То есть, в основе нашего образования лежит фундаментальная наука геология, <связывается> Основывается, естественно, на физике, на химии, математике, биологии. Вот. Геологические традиции Казанского университета очень глубокие. И они сегодня вот настолько развиты, настолько уровень геологии, преподавания геологии у нас большой. И поэтому все наши исследования, все наши подготовки специалисты основаны на геологии. То есть, например, есть институты, которые готовят технические специальности вот нефтегазовые дела, например, у нас тоже так, сейчас такая, такое направление образования есть, готовят там инженеров, которые работают на промыслах, разработке. Мы же готовим специалистов, которые глубоко знают геологию. Это модельеры, которые моделируют месторождения. Люди, которые занимаются петрофизикой, то есть, изучают коллектор. То есть, с, точки, с такой глубокой научной точки зрения подходит значит, добыча нефти и газа. Вот. То есть В основе, особенностью подготовки геологов, нефтяников, разработчиков институте геологии, нефти и газа Казанского университета это великолепная подготовка в области геологии. Вот основа. Это что позволяет человеку, скажем, получая такое образование, скажем, в жизни планировать? Да? Во-первых, он может работать нефтяником. Работать может на промыслах, в компаниях, в вычислительных центрах, заниматься моделированием месторождений. Но кроме того, он может заниматься геологией в самом широком смысле этого слова. Начиная вот от палеоклимата, то есть изменения климата скажем, ближайшие там, последние тысячелетия, до исследования, скажем, Марса. То есть геология, ну, марсология, там, геология это Земля, как бы геология Земли, а геология Марса это марсология, так бы, да? То есть вот такой широкий диапазон. То есть все эти э, исследования, они у нас есть, и все эти направления, они у нас существуют, есть, работают, есть аспиранты, есть магистры, которые пишут свои диссертационные работы вот в этих направлениях. То есть это очень широкие возможности. Вот в этом особенность Казанского университета. И то, что действительно хороший университет, хорошее образование фундаментальное, то есть это физика, математика, химия, геология. И, естественно, вот эти, э, самые современные направления в разработке нефти и газа, в поисках нефти и газа, в геологии нефти и газа, в петрофизике, в инжиниринге резервуара, в моделировании резервуара, в моделировании разработки. То есть, все это основано на том еще, что мы сегодня ведь не просто институт геологии, не технологии. У нас существует такой консорциум, такая кооперация, так называемая стратегическая академическая единица, куда входят семь факультетов, на самом деле. Это физики, все математики, айтишники, химики, биологи, экономисты, юристы, по сути дела. И вот, вот этот консорциум, он занимается проблемой добычи, транспортировки нефтепереработки и нефтехимии с точки зрения вот всех этих фундаментальных наук. И поэтому наш человек, наш специалист, который учится у нас, бакалавр, получает фундаментальные знания основы, а магистр, он получает э, возможность получить э, компетенции вот в этой широкой области, которая включает в себя вот все эти смежные направления. То есть, вот буквально в феврале пройдет семинар, со, совместно с нефтью, с нефтяными компаниями, где мы будем изучать, где будут присутствовать наши магистры, Юридические вопросы э, нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии. А их очень много сегодня. Вот. Другой семинар посвящен экономическим вопросам. То есть, это, они тоже междисциплинарные. Скажем, как мне предсказать, сколько будет стоить нефть там, через, через полгода, например, через 5 лет, через 20 лет, например, сколько может стоить. Да? Это можно сделать с какой-то вероятностью, с достаточно большой вероятностью, если глубоко разбираться в этой проблеме. Вот. Сегодня есть, э, например, такие идеи открыт магистратуры в области специалистов, экспертов в области нефтегазового дела, то есть люди, которые знают, скажем, что будет происходить с нефтегазовой отраслью, скажем, через два года, через 10 лет, через 30 лет. Вот. Но насколько эти специальности востребованы, пока неизвестно. Но то, что мы можем эти знания дать, вот такой широкий круг. Вот сегодня, например, мы работаем с физиками, создаем новые приборы для исследования скважин. Работаем с химиками вместе. Это вот в рамках стратегической академической единицы. Мы создаем технологии, которые будут через 15-20 лет главными технологиями нефтедобычи. Это так называемая подземная переработка нефти. То есть, мы нефть, эту тяжелую вязкую нефть, не добываем. Скажем, а прямо под землей перерабатываем, доводим ее до какого-то кондиционного состояния и добываем скажем, 80% нефти, которая есть в пласте. Это такая сверхзадача, но она вполне решаемая. Это фактически помещать завод по нефтепереработке под землю. Это катализаторы, система нагрева, охлаждения, значит, перетоков. То есть это целый завод под, под, под землей. И вот сегодня уже мы учим магистров, как это нужно делать элементом этого дела. Да? А через здесь 15 лет, знаете, вот, 80% добываемой нефти, это будет вязкая и тяжелая нефть. И чтобы ее добыть, уже нельзя будет использовать те технологии, которые сегодня применяются. Ну, во-первых, вот эти стратегические академические единицы, мы их создали четыре в рамках университета. Одна связана с медициной, другая связана значит, с энергией и материалами, с, называется ЭКО-нефть. Третья связана значит, с космическими вызовами. Значит, четвертая связана с образованием, то есть вот это четыре направления, которые, как мы считаем, очень сильно повлияют на человечество в ближайшем будущем. Понятно, что здоровье – это проблема номер один, проблема энергии, и материалов и экология это проблема номер два. Естественно, да, и, и вот, скажем, освоение космоса, космического пространства, скажем, использование космических технологий на Земле, использование результатов космической деятельности на Земле, да, и, естественно, конечно, фундаментальные исследования, связанные там, с нейтронными звездами, там, да, со структурой Вселенной, развитием эволюцией Вселенной. Вот эти вопросы очень интересные. И, конечно, важнейший вопрос это образование. Как будет трансформироваться образование в ближайшем будущем? Потому что сегодня на наших глазах происходит эволюция в области образования. То есть, сегодня ценность информации колоссально изменилась. Сегодня вы можете не учить какие-то стихи, там, да, зайти быстренько в интернете, открыть и, сказать, прочитать их. Да? То есть, вы можете надеть какие-то очки и увидеть, посмотреть на человека, и на экране, вот, с другой стороны очков, увидеть все об этом человеке узнать. Да? То есть, отношение к информации колоссально меняется. Информация – это, в чем-то, основа образования. Да? И, конечно, образование само тоже будет трансформироваться. Вот эти вопросы мы исследуем вот в этом счете стратегической академической единицы, Вот. Я расскажу про ЭКОЭЛ. Это стратегическая академическая единица, связанная с энергией и экологией в будущем. Почему энергия и экология связаны? Потому что добыча энергии, использование значит, энергоресурсов, оно связано с экологией, это загрязнение окружающей среды. Яркий пример это уголь. Сегодня Китай получает 75% своей энергии за счет сжигания угля. А Соединенные Штаты Америки, великая держава, которая все время говорит, что нужно использовать возобновляемые источники энергии, 25% своей энергии получает за счет сжигания угля. А уголь – это самое грязное топливо. Это гигантское количество, это смог, это огромное количество радиоактивных элементов, тяжелых металлов, которые поднимаются в воздух вместе с этим вот углекислым газом. И, конечно, сам углекислый газ. При сжигании любого топлива возникает углекислый газ, который влияет на климат. Сегодня уже ни для кого не секрет. Я думаю, что все люди понимают, что происходит изменение климата. Насколько они глобальны, насколько они катастрофичны, мы пока не представляем. Но то, что они происходят, и если их прогнозировать, то мы можем увидеть в ближайшем будущем действительно катастрофические изменения климата, изменения окружающей среды, связанные с этим делом. То есть, это изменения и производства сельскохозяйственной продукции, это и условия проживания, опустынями а территорий. То есть, масса вопросов связана. Это миграция населения. Да? Совершенно очевидно, что вот, э, это будет влиять. Хотя мы говорим, мы сегодня можем бороться с окружающей средой. Мы можем построить дома теплые. Там, да? Тем не менее, скажем, не урожай там, минус 30% э, скажем, вот, э, значит, в арабских странах, там, в странах значит, Среднего Востока, привел к тому, что колоссал, началась колоссальная миграция населения. Это война, это значит, разные процессы политические, это миграция людей в Европу. Вот это мы наблюдаем, это, по сути, первые проявление вот этого глобального изменения климата, на самом деле. Это не просто политика. Все всегда так сказать, связано с природой. Мы пока, к сожалению, против природы, может, к счастью, мы против природы ничего не можем сделать. Да, природа настолько огромная, велика и мощна, что мы вряд ли сможем сегодня, скажем, изменить все это дело. Да? Но Уменьшив сжигание органического топлива, мы можем уменьшить значит, приток углекислого газа в атмосферу и, естественно, и попытаться изменить скажем, в будущем, вот, убрать те катастрофические последствия, которые могут быть вызваны тем, что если мы будем продолжать в таком же темпе сжигать углеродное значит, органическое топливо, что в ближайшие 30-40 лет мы получим катастрофу. Это как бы подсчитано, всем известно. Да? Поэтому нам нужно искать другие виды источника энергии или как-то уменьшать выделение углекислого газа и вредных выбросов в атмосферу. Вот. С другой стороны, мы нуждаемся в все большем количестве энергии. Скажем, в Ближайшие 10-15 лет количество энергии, которое нам необходимо, должно удвоиться. И, естественно, мы должны, получается, сжигать нефть, мазут, уголь, газ – и увеличить сказать, приток углекислого газа в атмосферу и выбросов. Вот. И поэтому вот на основе вот этих вот глобальных вызовов мы создали эту стратегическую академическую единицу. Мы назвали ее «Эко-Ойл». То есть, это экология и нефть, как бы углеводороды, да? Вот. И задачей вот этого консорциума является создание новых экономичных, экологичных и энергоэффективных технологий для разработки и переработки нефти и газа углеводородов по сути дела да? вот. здесь существует несколько путей и вот, ну, мы работаем по всем направлениям в том числе последние значит, появились такие такой, значит, такая тенденция это переработка угля природный газ под землей скажем да? То есть, углехимия, так называемая. Да? Вот. Это тоже очень интересная область. Но мы сегодня достигли буквально за 3-4 года огромного прогресса в области, которую мы называем подземной переработкой нефти. Это, по сути, создание заводов под землей которые перерабатывают нефть. Не то, что мы перерабатываем ее, там, доводим до пластмассы, там, превращаем пластмассу, каучики. да, Нет, конечно. Мы облагораживаем нефть. Дело в том, что сегодня жидкие нефти, значит, запасы жидких нефтей, тают на глазах. Потому что та добываемая нефть, которую мы сегодня вот потребляем, она в основном добывается сейчас нефти, которая является жидкой. Но запасы тяжелой нефти, которые остаются в земле, они с каждым годом, проценты увеличатся, увеличиваются. Да? Вот. И буквально через 10-15 лет этих запасов будет до 80%. То есть, мы, мы начнем добывать серьезно. То есть, это будет 50, 60, 70, 80% добываем нефти. Это будут вот эти твердые, вязкие, значит, тяжелые нефти. Чтобы их добыть, их надо нагреть, по крайней мере, хотя бы. Да? Вот для этого мы используем не просто нагрев. Но мы используем катализаторы. То есть, мы хотим сделать крекинг этой нефти. То есть, изменение ее свойств, необратимое изменение ее свойств уже под землей. Для этого мы уже создали целую серию катализаторов. Значит, используем эту технологию, уже вот применяем вот в нефти Сегодня вот в Китае вышли, в Колумбии. То есть, вот работаем с компанией «Лукойл». То есть, интерес к этому огромный. И в ближайшие 10-15 лет эта тематика она будет очень актуальна. И будет, значит, эта технология будет использоваться... В значительной мере. Вот, и, конечно, подготовка специалистов, вот, она тоже в этом направлении работает. То есть мы сегодня готовим специалистов, магистров уже, которые нацелены вот на создание техно технологий, на использование технологий некоторых из них, которые уже сегодня мы внедряем э, в практику. Знаете, вот, если посмотреть цифры, цифры, к сожалению, говорят другое. Я не против, я за возобновляемые источники энергии, конечно, потому что ветер, солнце, значит, другие гидроэлектроэнергии. Например, Латинская Америка на 75% обеспечивает себя гидроэлектроэнергией, значит, электричеством, которое вырабатывается за счет значит, гидроэлектростанций. Это здорово. Я, конечно, за это. Да? Но сегодня такой простой вопрос стоит. Хорошо бы исключить уголь хотя бы, да? Это вот газом заменить его да, на сегодня. Почему? Потому что в, том, в тех же самых Соединенных Штатах возобновляемые источники энергии сегодня занимают долю меньше 1% вот, потребляемой энергии. Да? А есть страны Европы, где ветер достаточно используется, ветровая энергия используется. Да, это вот Дания, Германия начинает использовать. Да? То есть где есть возможность для этого дела? Да? Вот. К сожалению, самые такие вот оптимистичные прогнозы говорят о том, что где-то к 35-40 году около 15% энергии, потребляемой в мире, может быть выработано за счет возобновляемых источников. То есть, это солнце, вода, движение воды, ветер. Вот. Ну, другие есть массовые значит, возможности. Да? Я абсолютно убежден, что в какой-то момент, мы полностью, скажем, придем к тому, что будем использовать возобновляемые источники энергии, да? в том числе вот много говорят о термояде, хотя там тоже колоссальное количество проблем, хотя это тоже достаточно, ну, условно чистая, так сказать, энергия такая, и она, конечно, ну, сырья для производства этой энергии, громадное количество на Земле содержится, на Луне содержится, там, там то есть можно это найти сырье, да? вот. Я бы очень хотел этого, но, к сожалению, в ближайшие 50 лет мы вынуждены использовать, будем использовать углеродное топливо. И поэтому, конечно, нам нужно думать об этом. То есть, нужно сделать это топливо экологичным. То есть, добыча его должна быть экологичной. Использование его должно стать экологичным. И для получения энергии, для получения материалов. Вот чем мы занимаемся. И, конечно, нельзя сейчас говорить, что давайте не будем этим заниматься. Тогда мы полностью загадим нашу планету, зальем ее смогом, там, грязью, общем, тяжелыми металлами из угля. Если мы будем так подходить, мы обязательно должны заниматься углеродным топливом, мы должны обязательно сделать его экологичным, добычей, переработку, это обязательно. Мы принимаем на бакалавриат по двум направлениям – это геология и нефтегазовое дело. Ну, геология – это там четыре направления – это геология, геофизика, инженерная геология и геология геохимии нефти и газа. Вот. На самом деле, если человек хочет стать нефтяником, работать вот в нефтяной промышленности, заниматься разработкой, исследованием резервуаров нефтяных, да, он может пойти и на нефтегазовое дело, и на геологию. То есть такой выбор есть. Нефтегазовое дело это более такая инженерная специальность, где человека обучают, как добывать нефть. То есть этот человек будет работать на... Он может работать значит, на промыслах, в компаниях нефтяных. Так заниматься разработкой нефти и газа. Строительство скважин, там, бурением, в том числе. Да? То есть вот, сопровождением всяких процессов, вот, технических процессов. Это работник такой более инженерный, такой работник. Да? А человек, который поступает и завершает направление геология, бакалавриат, это человек, который занимается геологией в самом широком смысле этого слова. Но в том числе он тоже может стать нефтяником, э, закончил бакалавриат по направлениям геология э, и геохимии горючих водорослей ископаемых. Вот. И, но он уже будет больше геологом, он будет за ним знать, что такое резервуа, что такое песчаники, что такое коллектора, как они устроены, как нефть движется в порах, как вода и нефть взаимодействуют, как, нужно, значит, как вот это вот процессы заводнения, процессы использования полимеров разнообразных, там, химикатов разнообразных влияют в взаимодействие с горной породой. И он будет больше понимать, как устроен разрез скважины, как, как устроен резервуар, что такое покрышка. То есть это работник более э, нацеленный на геологию. Но он тоже будет, тоже, точно так же может работать на промыслах, в нефтяных компаниях, э, на инженерных специальностях. То есть вот э, как бы другие специалисты, которых мы выпускаем, например, геологи, да, это просто геологи. Геология просто, значит, профиль геологии и, э, направление подготовки геология и профиль тоже геология. Это геолог широкого профиля он может работать в рудных компаниях, то есть заниматься золотом, рудными скопами алмазами, скажем, строительными материалами. Песчаником, который сегодня вот, ну самые, кстати, ходовые э, полезные ископаемые – это известняк, глина, песчаник, песок, да, вот э, это вот те материалы, которые мы используем в гигантских количествах. Все думают, что это вот такая, что нефть, там, золото, это самое главное. На самом деле самые огромные объемы, которые мы используем, и в общем в деньгах тоже это громадные объемы. Это вот простые такие ископаемые, которые мы потребляем в гигантских количествах на самом деле, да, вот. Другой тип специалистов это геофизики. Это люди, которые занимаются физическими полями Земли. Это они могут использовать свои знания значит, в области колотажа скважин, то есть использовать значит, исследования скважин, в том числе для нефтяных целей, для целей значит, добычи и использования воды, других полезных ископаемых. То же самое они могут работать скажем, в научных учреждениях, заниматься там, скажем, развитием методов геофизики, сейсмикой, гравикой, магнитным полем Земли, там, заниматься разными другими вещами. могут заниматься, да? вот. И очень интересный профиль – это инженерная геология и гидрогеология. То есть, это люди, которые м, проектируют э, расположение зданий, фундаменты всякие. Да? То есть, как устроены грунты, где можно строить большие здания, где нельзя строить, где будет влиять землетрясение, не будет влиять землетрясение. И в то же самое время, это люди, которые будут заниматься водой. На самом деле, вода – это самые полезные ископаемые. Да? Через 10-20 лет вода будет, наверное… Ну, и сегодня на вода уже дороже нефти, как бы, да? Но э, через 20-30 лет проблемы в мире, полит, политические проблемы будут не из-за нефти, а из-за воды пресной чистой воды. Это проблема, потому что энергия. Мы ну, можем опрестить, конечно, воду из океанов. Так, но это требует огромное количество энергии. Но люди любят потреблять всегда чистую воду. Настоящую, натуральную воду с определенным набором значит, микроэлементов, компонентов различных. Да? И причем это должна быть вода чистая и полезная. Вот. Это вот, вот тоже очень интересное направление профиль такой. И вот, э, эти люди будут работать в геологических компаниях, скажем, в экологических компаниях, скажем, в частных компаниях. Вот. Очень многие направления, э, профили вот, геология, геофизика, инженерной геологии, а также и геология и геохимии, ископаемых, мы в то же самое время готовы наших, наших выпускников <кх> к тому, чтобы они могли открыть собственный бизнес. Потому что сегодня очень много мелких вопросов, которые в будущем станут большими вопросами, которыми большие компании не занимаются. Потому что большие компании направлены на прибыль, и очень часто в их недрах нет, таких вот, нет места к таким маленьким проектам, которые можно было частным, частным компаниям развивать, двигать, а дальше так сказать, вырастать большие компании и, может быть, дальше продать их большим компаниям, я не знаю. Это система такая бизнеса. И мы тоже готовим наших студентов вот к этой работе тоже. Вот это Качество, да. без сомнения, повышается. У нас балл, в прошлом году проходной, минимальный балл по бюджету был значит, больше 190, это 194, 195 где-то был бал такой. да. Вот. Я думаю, что в этом году он должен повыситься, потому что у нас конкурс каждым годом растет, потом где-то на 5 единиц каждый год растет. Вот. Да. Это минимальный. Средний балл был где-то около бюджета 210, выше 210, по крайней мере. Средний балл вот. Это неплохо. Хотелось бы, конечно, получше. Но тут э, вопрос двоякий. Да? Э, почему хотелось получше? Потому что мы хотим да, нашим студентам давать больше физики, математики, химии. Потому что очень важно фундаментальные знания получить получше, так сказать, да, чтобы так сказать, дальше быть успешным вот, в бизнесе, в карьере. К сожалению, конечно, низкий балл не позволяет очень сильно нагружать, сказать, приходится много народу отчислять. Там, в общем, ну, хотелось бы балл получше, конечно, получить. Ну, конкурс у нас большой, хороший, не жалуемся. Хотя у нас вот бюджетных мест в этом году всего 90 мест, но мы еще где-то так вот 90-100 человек берем на платной основе. Но не больше, потому что мы тоже не хотим понижать балл от студентов, которые поступают, уровень студентов, которые поступают. Но в целом за последние 3-4 года очень сильно повысился уровень студентов. Ну, знаете, вот мы не будем, наверное, сильно э, дробить вот, э, в профиле бакалавриате, да, потому что я считаю, что нужно человека хорошо научить, и чтобы он потом смог сам, сам построить свою траекторию в карьере, используя какие-то дополнительные образования, там все такое. Да? То есть сейчас готовит специалиста под конкретный вот кранник, ну, знаете, мне кажется, бессмысленно это, да? тем более в университете. Конечно, это, это можно сделать, мы можем это сделать, по заказу предприятия мы так и делаем, то есть мы готовим конкретное предприятие, он едет на практику, там конкретную вещь изучает, мы ему помогаем в этом очень сильно, но я полагаю, что э, мы студентов будем обучать все-таки более такому широкому, широкой, так широким возможностям, и вот, знаете, последний год у нас такой лозунг, э, мы не просто готовим специалистов для нефтегазовой отрасли, да, мы готовим людей, которые способны стать успешными и счастливыми. Это вот не зря, вот да, такой лозунг мы приняли. Что это означает практически, на самом деле? Что это означает? Почему вот об этом говорим? Потому что самый главный товар наш, который мы выпускаем, это выпускники. И мы, конечно, хотели бы, чтобы они стали успешными то есть снаружи они стали бы там, директорами, какими-то выдающимися учеными, специалистами, которые э, востребованы во всем мире. И с другой стороны они стали счастливыми. То есть у них был бы был бы внутренний вот, такой консенсус, до да, утренняя такая гармония наступила бы. То есть внешняя и утренняя гармония наступила бы такая, хотелось бы. Что мы для этого делаем? Мы для этого дела стараемся сделать все. Что значит все? Да? Во-первых, во мы э, обучаем студентам, как нужно вести себя как нужно выступать, как нужно представлять, делать презентации, как нужно работать в коллективе, как общаться с людьми, как управлять коллективом. Вот эти э, знания, которые, э, ну, э, раньше мы думали, что они сами их наберут где-то по дороге, да. На самом деле сегодня мир такой конкурентный, конкурентность гигантская на рынке, на производстве, да. И я думаю, что нужно все-таки студентам давать эти вещи сразу, Значит, из рук профессионалов, чтобы он там сам не ходил учился. И еще одна такая вот черта, которую мы хотим привести студентам, это способность учиться на протяжении всей жизни. Вот сегодня мы создаем, мы их уже вовлекаем, студентов, вот в эти структуры. Вот у нас великолепный существует Центр дополнительного образования. Мы ежегодно около 800 сотрудников компаний обучаем разным новациям. То есть, при 800 человек из компаний. Геологи, разработчики компаний. Всех компаний. Не только российские, кстати, за рубежом тоже. Вот, очень много ираксов, кубинцев прошло через наш центр. Да? Это не только наши работники, которые работают в нашей компании за рубежом. Вот. Казахстан. Естественно, конечно, наши все ведущие компании. Роснефть, Лукойл, Татнефть. Значит, и все другие компании, они все проходят. Вот. И мы студентов наших тоже вовлекаем. То есть, какие-то вещи которые не даются в общем курсе, мы даем вот через этот центр то есть например наши студенты к третьему курсу уже имеет книжку он может работать скажем лаборантом где-то на на химпроизводстве на нефтяном производстве да? может работать оператором добычи нефти потому что человек приходит на практику ему говорят ты кто я говорю студент а что ты умеешь ну я говорю вот знаю там математику знаю общую геологию знаю вот основы добычи нефти и газа он говорит а у тебя есть какая книжка ты можешь кранники вертеть там клапаны переключать Он говорит, нет а наш студент говорит у меня говорит, вот, есть книжка я говорю оператор добычи там последнего разряды. Он говорит, о, давай сюда. То есть, вот это тоже очень важно. Это мелочи, на самом деле. да, Но э, человек в своей профессии, в своей карьере должен пройти снизу до верху. То есть, невозможно обучить, э, вот взять школьника, который вышел, дать ему э, знание менеджера и поставить его директором завода. Да? Это невозможно. Директором завода может стать человек, который, естественно, имеет MBA, там, обладает навыками, скажем, управленца но он должен прекрасно знать с самого низа все этапы вот этого процесса, тогда он будет успешным руководителем. Вот я тоже полагаю, что студенты наши должны пройти вот все это, и вот это мы стараемся дать. То есть вот тот лозунг, когда мы говорим, что мы хотим, чтобы наши выпускники стали успешными и счастливыми, и были хорошими специалистами, вот это очень важно, мне кажется. Вот мы сейчас это делаем.